Вань, не надо, Вань, бесполезно. Ну да. Согласен, но ну, не, не ожидали они, что здесь такое будет. Они Володя! готовились... Валентина! Ну, она идет сейчас это, на страховке, то есть мы ее придерживаем, она лупит. Ну, я это думаю, все всё хорошо. И перчатки. Устроение идет. не дай бог хватит, руки обозгонят. Это да. ты не трожь меня за здесь Не бойся, только руки не трогай оберегку. А ага. Привет, Саш. Давай подъезжай. Ага, ага, давай, давай. Понял, понял. Разверни, разверни. Стоп. Иди, иди, иди, иди, иди. Ножки подними, ножки подними. Все, встаем, встаем, встаем, встаем, встаем. И проходим сюда. Проходим сюда. Ну как? Ну, большой а? палец подними, верх. Хочешь. Вот это оставляем, просто. Нет. Не так. Вот, смотришь, большой указанный процес. Ален? Аленыч, как? Пошла!